Когда мы были молодыми, ходили на дискотеки, без «Ласкового мая» ничего не было. Хороший был артист, хорошо пел. Ну, в то время эта музыка была наша очень модная, интересная, скажем так, заводная. И без нее нигде ничего, насколько я помню, не было. К сожалению, печально, конечно, рано, ужасно, жалко. Так нужно, видимо. С чем у вас ассоциируются «Белые розы»? С Шатуновым, наверное. Знаете, что сегодня Юрий Шатунов скончался? Да, слышал эту новость, к сожалению. Ужасно. Да. Будем помнить его песни, будем их слушать. Ласковый май, ну, в принципе, да, они же пели. Слышали Белый. слышали этого да. Шатунова в 49-м не... году жизни? А я не сегодня слышала. я по новостям видела. Да? А что да. случилось? Просто скоропасти. Ну, он что-то болел. А, инфаркт? Сердце. Я слышала, слышала. Mm -hmm. Соболев хороший был mm -hmm, певец. Да. Да. Слышали? Да? Да, да. Жаль. Слышали да. такую новость? Жаль, конечно, очень. трагедия, да. да шанс. Наша молодость прошла <laughs> с Юрием Шатуновым. Под эти песни, танцы и все остальное. Так что очень жаль. Какая-то часть жизнь была, жизни проходила с этой музыкой, вот и все. В принципе, жалко. Нормальная была музыка. Многим нравилось.